всем привет я алексей романов и у меня есть для вас замечательная новость. в хабаровске началось фруктовое изобилие у нас бананы теперь дешевле чем огурцы ну, вот смотрите совершенно замечательные ароматные душистые образцы цена 84 рубля а вот напротив у нас огурцы огурцы так себе дряблые не очень душистые и вот она их цена 102 рубля то есть бананы в хабаровске дешевле чем огурцы ну, а еще у нас бананы дешевле чем редиска она 136 рублей дешевле чем помидоры розовые уж тем более дешевле чем помидоры вот такие они у нас почти за 140 в общем банановая эра как я вам и говорил мартышки обзавидуются самый дешевый овощ если кто-нибудь знает рецепт как его можно на зиму мариновать буду признателен Подписывайтесь и в комментах сообщайте. Пока.